критика в адрес федерации в отношении нефинансирования до США, которая вот очень часто пытается, пытаются опять же поставить вину различным федерациям по всем видам спорта не имеет значения люди не понимают каким образом финансируется система ни у одной федерации нет своих ДСШ. это надо просто понимать потому что ни одна федерация не получает государственного финансирования на свои счета не получает никакого государственного финансирования. ДСШ финансируется, есть государственные ДСШ, они финансируются через систему Министерства образования, есть ДСШ до э, добровольных спортивных обществ, они должны финансироваться добровольными спортивными обществами, есть э, школы при клубах, ну то есть в системе клубов, детские э, структуры. они в зависимости от формы собственности этого клуба, они финансируются там, из частных источников, из профсоюзных, из государственных. Поэтому для того, чтобы вообще разбираться, как устроена система, надо начать с того, вернее, для того, чтобы это надо понять вообще, из чего все это состоит. И вот часть реформы, предлагаемая то, что касается спорта высших достижений и массового спорта, это разрегулирование снятие вот этого напряжения зарегулированности со стороны государства в лице министерства uh -huh. и возможность денег, которые выделяется на развитие спорта на поддержку. Это то, что касается сборных, чтобы они могли поступать вот в эту систему через федерацию. Никто не говорит о том, что федерация в таком случае становится свободна от... Отчетности за эти деньги перед налоговым, перед любыми контролирующими фискальными органами. Мы все остаемся в той же системе координат, что и как можно использовать, нормативы и так далее. Видископ спортивное видео.